Всем привет! Каждый день в нашем городе насыщен яркими событиями. О том, что скрасило серые будни, расскажу вам я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. Ректор КФУ встретился с самыми активными студентами России. Для начинающих журналистов стартовали тренинги в рамках образовательной программы фестиваля «Вместе. Медиа». Как Институт психологии отметил свое пятилетие, узнаешь уже через несколько минут. Студенческая самодеятельность принесет огромную пользу стране и миру, если молодые лидеры объединят свои силы. Самые инициативные студенты России собрались в стенах Казанского федерального университета, чтобы заявить о своих планах и новейших проектах. Нашей съемочной группе удалось выяснить, кто и как планирует будущее уже сегодня. Смотрим.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 Мы ставим задачу, э, начиная студенческие скамьи, чтобы чувство реализации всех, всего собственного потенциала молодых людей э, появилось такое, что они могут сделать здесь. Никто, кроме вас, это не сделает, да? никто не придет. То есть, кто вот говорят, э, что-то можно сделать, кто-то пусть нам что-то скажет, а что делать и как делать, э, сказать никто не может.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 Много значимыми достижениями для нас является победа в Привозском окружном этапе Всероссийского конкурса «Студенческий лидер», победа в 11-м межмузовском конкурсе специально значимых проектов «Моя инициатива в образовании», победа в различных номинациях ежегодной студенческой премии Республики Татарстан, Республиканского фестиваля «Студенческая весна», золотой диплом номинации университетских других учебных заведений,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 О чем рассказывает Всемирная сеть сегодня? Предлагаю узнать наши традиционные рубрики Веб Ньюс. Две компании из Татарстана получили премию правительства России в области качества за 2016 год. Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. В категории компании с численностью сотрудников более 1000 человек лауреатом стала АО «Танека». В категории со штатом до 250 человек – ОО «Таграс Сервис. Руководители крупных холдингов представят Татарстан на Всемирном зерновом форуме в Сочи, который пройдет с 18 по 19 ноября. В составе делегации Татарстана будет 16 человек. Стоит отметить, что Всемирный зерновой форум – крупнейший Деловое событие зернового рынка направлено на разработку предложений и рекомендации по дальнейшему развитию отрасли и обсуждению вопросов глобальной продовольственной безопасности. Российские ученые создали средство омоложения на основе биокожи. Разработку представили на выставке «Медицина, красота и здоровье» в Оренбурге. По словам ученых, это уникальное средство, которое позволит получить эффект общего омоложения организма, улучшения самочувствия. Уникс готов к битве с Маккаби. В ходе открытой тренировки Уникса за сутки до матча Евролиги с Маккаби от Тель-Авив игроки и тренеры казанской команды дали понять, что готовы к матчу с израильтянами. Вокальный ансамбль «Ямле» представит Татарстан на международном конкурсе «Идель-2016». 24 ноября впервые в Набережных Челнах состоится научный квест для студентов. Участникам предстоит использовать все свои знания и умения, включая логику, чтобы выполнить задания. КФУ налаживает тесные контакты с Алматы Менеджмент Университетом. Еще в июле 2015 года ректор КФУ посетил с визитом Казахстан и Алматы Менеджмент Университет. Накануне давний друг КФУ Асалбек Кажахметов, президент одного из крупнейших университетов Казахстана, прибыл с ответным визитом в Казань. Цель посещения – наладить более тесные контакты и дать старт новым проектам. Прежде всего, стороны ознакомились с теми изменениями, которые произошли в Казанском университете за последний год. 17 ноября в КФУ состояла Международная научно-практическая конференция «Социально-педагогические технологии работы с различными категориями детей», посвященная 25-летию российского общества Януша Корчика. Новости есть везде, но как их правильно найти и существует ли формула новостей? Об этом и не только рассказал редактор «России-24» один Колнобрыцкий на тренинге для начинающих телевизионных журналистов. Все подробности смотрите далее. Новости этой истории. Рассказывайте их интересно. Именно с этих слов начался тренинг от редактора «России-24» Вадима Колнобрыцкого. Для начинающих журналистов стартовали трехдневные мастер-классы, приглашенных ведущих экспертов в области журналистики, традиционных и новых медиа. В рамках образовательных программ «Вместе медиа» студентам журфака расскажут, как собирать уникальный материал для репортажа, делать новости из ничего и превращать сухую статистику в увлекательные истории. Теория – хорошо, но нет ничего, лучше применить знания на практике. Студентам ждут ряд заданий и лучшие работы, и выйдут на сайте университета и в социальных сетях проекта «Вместе медиа». То есть мы разделили студентов на пары продюсер-репортер, ну и некоторые сами себе продюсеры и сами себе репортеры в одном лице. И вот одна пара, буквально одна команда будет определена лучшая. Мы посовещаемся с организаторами фестиваля и обещали они, что эти люди будут приглашены на финал в Москву, финал фестиваля «Вместе медиа». Елизавета Евтифеева, Руслан Урозаев, Роман Самарин, Универньюз. 16 ноября Институту психологии и образования исполнилось пять лет. В этот день студенческая жизнь института окрасилась в самые яркие цвета. Как это было, ты увидишь в сюжете Дианы Шиловой. Если бы любая потребность утворялась бы сразу, представление о реальности, возможно, никогда бы не возникло. Так когда-то сказал знаменитый немецко-американский психоаналитик Ота Фенихель. В среду, 16 ноября, институт психологии и образования КФУ исполнилось пять лет. За три дня до начала мероприятия студенческий совет института выпустил промо-ролик с анонсом предстоящего мероприятия. И на такой же яркой и неординарной волне продолжили свой день рождения. С самого начала дня ребята встречали всех, вошедших в стены института импровизированным представлением, которое задало всем положительную волну. День рождения Института психологии и образования выдался по-настоящему динамичным и феерическим. Студенты порадовали зрителей своими творческими номерами. Изюминкой вечера стал легендарный номер ⁇ Мысли танцоров ⁇ который в этом году стал лауреатом Республиканской студенческой весны 2016. Номер стал приятным подарком не только сторожилым института, но и приятным открытием для первокурсников, которым удалось увидеть его в этот день в первый раз. Завершением вечера стал большой прачечный торт, который все дружно задули и загадали желания. Диана Шилова, Универньюз. В Татарстане уделяется особое внимание укреплению межнациональных отношений. Представители различных национальностей собрались в молодежном центре Волга, где общались, выполняли различные задания и поднимали актуальные вопросы. Как это было, расскажет наш корреспондент Анна Глазунова.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 На этом у меня все. Будь всегда в теме с Univer Пока!